Я Валерий Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема — любить. Люди расходятся не потому, что перестают любить друг друга, но потому, что начинают любить лишь самого себя. Когда была любовь между двумя людьми, все любили друг друга, души нечали друг в друге, были абсолютно открыты, были абсолютно доступны, были абсолютно невинны и были абсолютно счастливы, потому что любили друг друга. Никто не любил себя настолько, насколько он любит другого. Это была жизнь во имя друг друга, ради друг друга и вопреки самому себе. Это была настоящая любовь, которая сжигала внутри собственный эгоизм, собственное «я». И существовало ли лишь ради тебя, ради другого, ради ближнего, ради любимого. И вот в определенный момент происходит надлом. Как нам кажется, есть определенная причина тому, что мы расходимся. Мы считаем, что кто-то сказал глупость, либо ее сделал, промолчал, либо не договорил, скрыл, солгал возможно, предал. И этого достаточно для того, чтобы вдруг расстаться, поставить жирную точку на отношениях и разлюбить человека в мгновение ока или одну какую-то ошибку преднамеренную, либо не очень. На самом деле вами руководит эгоизм. Вы вдруг почувствовали, что вы важнее другого человека, вы важнее жизни, важнее всего вокруг, важнее любви, важнее надежды. Важнее будущего друг друга вы вдруг поняли, что вы номер один. Эгоизм вам об этом намекнул, нашептал на ухо, и вы поняли, что вы настолько мудры, сильны, безупречны и исключительны, что не должны прощать, не должны закрывать глаза на чьи-то ошибки, на чьи-то осознанные поступки, лишь ради самого себя. Вы сохраняете, свой, сохраняете свою собственную территорию. Считая, что вы обожглись об отношения и закрываетесь, закрывайтесь в себе, начинаете ненавидеть этого человека и очень сильно любить самого себя. И в этом кроется настоящая ловушка. Любить себя нужно лишь за то, что вы человек, за то, что вы добр, за то, что вы делаете несете добро. Просто просто за жизнь, но нельзя любить себя больше кого-то. Нельзя любить себя за то, что ты позволяешь кого-то любить себя. Это опасное состояние, когда мы начинаем любить лишь самого себя. Все делать для самого себя. Не видеть вокруг ничего, кроме самого себя. Мы вдруг закрываемся, понимая, что мы лучше всех, лучше других, лучше жизней. Дороже любви, дороже всего вокруг. Закрываемся в этой любви и начинаем сами себя сжигать, испепеляя также все вокруг, отношения, дорогих людей нам. Мы ломаем все, любовь к саму себе, настоящим эгоизмом. Это эго ломает все в вашей жизни, не позволяет видеть суть вещей, не учит вас не позволяет прощать, не позволяет видеть свои ошибки закрывает рот и глаза совести, позволяет делать все более, на первый взгляд, невидимые вещи, которые отравляют вам собственную жизнь. Учитесь любить людей, учитесь прощать, учитесь видеть внутри, смотреть в суть вещей. Не смотрите по внешности, не прислушивайтесь к словам, Иногда к поступкам чувствуйте душой, что происходит. Люди ошибаются. Очень часто, а зачастую ошибаются именно любимые и любящие вас люди. Эти ошибки делаются по разнообразным причинам. Не стоит их рассматривать. Вы должны научиться любить даже за ошибки. И тогда вы будете счастливы абсолютно. Умение и желание прощать. И любить вопреки и во имя. Это главный лозунг и главная формула счастья и любви. Попробуйте, попробуйте простить, отвернуться, закрыть глаза и уши, позволить ошибиться, позволить сделать поступок, поставить на чашу весов ваши отношения, чтобы человек понял, для чего ему это. Позволить ему ошибиться ради того, чтобы почувствовать истинный, истинный вкус любви. Все познается в сравнении, иногда люди предают, чтобы понять, насколько вы ему дороги. Иногда люди ошибаются специально, либо по незнанию, ошибочно, опять же, интуитивно, предполагая взвесить ваши отношения, проверить их на прочность. Позвольте им это сделать. Позвольте вас проверить и проверить ваше счастье и любовь на зубок. Так бывает. Люди ошибаются, люди делают глупости. Не сжигайте мосты, дайте возможность человеку вернуться. Не закрывайте своей собственной любви, отказываясь от любви другого человека. Не нужно любить себя настолько, чтобы ненавидеть другого. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.